Регистрация для майнинга призм будет происходить в несколько этапов. Итак, первое действие. Что такое электронный кошелек, все знают. Есть электронный кошелек для биткоина, есть для эфириума. И вот мы будем регистрироваться сегодня в кошелек призм. Здесь не только хранятся ваши деньги, они здесь еще и увеличиваются в количестве. То есть они здесь майнятся. Это ваш печатный станок. Для регистрации переходите вот по такой ссылке. Эта ссылка будет в описании под роликом. Она общая для всех, как и в любом электронном кошельке. Но для того, чтобы активировать ваш кошелек, ваш пригласитель должен подарить вам монетку. А для того чтобы начался майнинг. Для того чтобы зарегистрироваться в Призм валлет, там, где будут майниться монеты призм, нужно перейти вот по такой ссылке, которую вам даст ваш человек, который вас приглашает. Вы переходите по ней и нажимаете на регистрацион. Значит, мы копируем вот эту фразу от начала и до конца, которая вот здесь будет находиться, без пробелов, и сохраняем ее где-нибудь на текстовом документе. Нажав на зеленую кнопку sim мы создаем себе пароль. Нажимаем на, на кнопки «Должно быть четыре цифры» и нажимаем на «Ок». Теперь еще раз вводим эти же самые цифры и нажимаем повторно «Ок». Все, мы зарегистрировались в кабинете. Нам присвоили адрес кошелька, на котором будут храниться наши призмы. Для, для того, чтобы его скопировать, нужно на него нажать «Выйдет». Вот такая табличка. Нужно будет опуститься вниз немножко. И копировать его нужно вот здесь. От хвостика до хвостика, чтобы не захватить пробел. Нажимаем «Скопировать». Копируем вот этот публичный ключ. Тоже от хвостика и до хвостика. И тоже его сохраняем в текстовом документе. Для того, чтобы совершить активацию вашего кошелька, вам необходимо скопировать вот эту строчку. И вот эту строчку. И отправить человеку, который вас пригласил. Для того, чтобы он вам перекинул одну монетку. И она попадет вот сюда вот на ваш баланс. И тогда заработает парамайнинг. И вы увидите, как начинают с одной монетки капать вам сатоши. Сейчас мы с вами зарегистрировали кошелек призм.